Сегодня, 9 февраля, в Бишкеке проходит международная научно-практическая конференция на тему противодействия коррупции, политика правового обеспечения в условиях цифровизации, международные национальные стандарты, угрозы, вызовы и ее влияние на национальную безопасность стран Центральной Азии, Организованная институтом профессиональной переподготовки и повышения квалификации ГКНБ с антикоррупционным деловым советом при президенте при финансовой поддержке фонда имени Конрада Аденаура. Мы говорим сегодня на этой конференции о том, что очень важно на сегодняшний день очень быстро переходить на цифровизацию. Цифровизация обеспечит как открытость и прозрачность деятельности государственных органов, и точно также обеспечит открытость и прозрачность деятельности гражданского сектора и обеспечит открытость и прозрачность деятельности бизнес-сообщества. Поэтому вот в той стратегии, которая в антикоррупционной политике стратегии на два 20... Третье-25 годы мы вводим такой индикатор, международный индикатор, который называется международный стандарт по взяточеству. Мероприятие принимают участие эксперты из Агентств по противодействию коррупции Казахстана и Узбекистана, а также депутаты Джугур Кенеша, представители министерств, ведомств, правоохранительных фискальных органов, общественных международных организаций, аналитических структур, исследовательских центров, научно-образовательного и бизнес-сообщества Кыргызстана. Такие конференции тоже очень важны, с тем, чтобы все эксперты могли бы обсудить, какие новые вызовы. Какие новые есть методы борьбы с системной коррупцией? Какие, может быть, новые инструменты воспитания молодого поколения? В, в, в, ну, как э, это принято, да, там, на Западе, там, нулевая толерантность коррупции, да, то есть каким образом мы можем дальше помогать нашим детям, ну, я могу сказать, внукам, да, чтобы это... Мы шли вот в общество, свободное от коррупции. Основной целью конференции является обмен опытом, междисциплинарный подход к изучению феномена коррупции, разработка научно обоснованных и практически значимых рекомендаций, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции в странах Центральной Азии. Я выступил с докладом, какая реформа антикоррупционно проводится в Казахстане, какие сейчас методы, инструменты применяются. В целом, последние за несколько лет в нашей стране прошли антикоррупционные реформы, Это вот начиная с 2019 года, где-то ужесточение ответственности, где-то усиление превентивных мер. Также рассказал, что в нашей стране применяются инструменты превенции, так как анализ коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг, также внедрение антикоррупционных комплайнс-служб, интеграция международных. Норм, это в части это внедрение внедрения и 137.01 международный антикоррупционный стандарт и какая работа проводится с гражданским обществом по формированию антикоррупционной культуры, работа по формированию культуры у нас, допустим, со школьной скамей ведется, чтобы сформировать у молодого потрясающего поколения антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость к коррупционным проявлениям. И школы, и вузы охватываются, и все образовательные учреждения. В целом на сегодняшнем мероприятии мы также слушаем опыт Узбекистана, Кыргызстана, какая работа проводится очень интересная, что каждой страны есть своя модель по завершению конференции участниками планируется принятие совместной резолюции по совершенствованию основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции